Ну что, дружочек, на прогулку забирайся на машину, поехали. Ну а теперь прежде подумай, ты ничего не забыл? Правильно, масочку нужно надеть.